Если хотите чувствовать себя здоровыми, активными и жизнерадостными еще много-много лет, не пренебрегайте такими советами, как питаться здоровой пищей и каждый день заниматься спортом. Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!